Друзья, всем привет. В общем, танцы с бубнами по протяжке РВД назад, на заднюю навеску продолжаются. Но видос не об этом. В общем, написал мне человек в комментарии во вчерашнем видосе. Зовут, насколько я помню, Николай. Тоже делает тракторок. Говорит, также не хватает места для третьей педали тормоза. Ну, видно, что все такое, что же компактно, все компактно, чем компактнее, тем неудобнее. И начинается, э -э -э -э, начинается свистопляска. В общем, спрашивает, как у меня устроена система тормозная, мужики. Но ну, если вы на канале недавно, да, и попадают в видосы в рекомендации, по большому счету подумайте. А если видос на канале уже из ранее? Конечно же, есть и он и не один видос. Как на, по этому тракторку, так и по прошлым тракторам. Как поженить э, механику и гидравлику. Все это уже рассказывал и показывал. Просто заходите на канал, названия они соответствуют э, видео. Там ничего лишнего я не пишу. Э, никаких проблем. Если тормоза, значит тормоза. Если это сцепление, значит сцепление. Вот такие вот дела. Ну, Покажу еще раз, как это все дело выглядит. В общем, сейчас буду рассказывать то же самое. То же самое. Не знаю, зачем мне это надо. Просит, пожалуйста. Сделано коромысло своеобразное, да, со штоком. Установлен главный, значит, сцепление. Здесь, соответственно, с этой стороны бачок. Вот. Дальше поженил трубку жесткую с гибким да, шлангом. Гормоза вот. идут на передние колеса. Трос, так чтобы нужная длина. Здесь крепление. Я не знаю. Здесь крепление болт до рамы. Два болта до вот этой как она называется, перемычки, которые коробку держит, да, и усиленно еще это все дело уголком, вот этим, вот, чтобы она стояла жесткая и не гнулась. Чехол от какой-то, не знаю, от какой-то газули, длинный, подходящий по длине, внутрянку всю выкинул и засунул сюда трос от ручника. Он двойной, он жесткий, вот дальше болт, здесь болт просверлил не знаю, видно воткнем как-нибудь как-нибудь вот так вот, приманите, вот значит, болт просверлил ну, здесь взял ее такую то голова, она такая вроде как грань не, не знаю, как объяснить как это правильно ну, как-то как-то так выглядит. И просверлил его сверлышком подходящего диаметра, так, чтобы трос туда влез. С другой стороны зажал его гайкой. То есть гайка вот эта зажала до головы болта трос. Соответственно, засверлился и две гаечки, небольших, тонких, законтрагаял. Так, чтобы оно шевелилось, но трос, соответственно, и не выскакивал. Все. Это кусок шпильки. Какой-то. Вот и все. Далее. Ручник. Вот эту ну, штукенцию переварил. Ее отрезал, развернул и варил ее вверх. И все. Дальше крепление. Все оно прекрасно работает. Ну, это пока у меня тут нет, что не отрегулировано, просто накинуто потому что еще это сто раз будет сниматься и разбираться так что друзья кому что не непонятно ну пробейтесь по каналу у меня просто напросто запрещены ссылки их нельзя у меня в комментарии вставлять любые ссылки идут сразу в бан блокируются и удаляются. Я так настроил свой канал, потому что, ребятки, у меня канал не политический. То, что там творится там в Украине там, и так далее, там подобное, это вот туда, к тем э, любителям поелозить, э, как говорится, помесить глину. Но это не на моем канале. Это не ко мне. Глину месить, ребятки, в другом месте нужно. Вот. Знаешь, здесь, здесь э, убрал Возможно, у кого-то тоже коробка стоит выше. Убрал вот этот э, привод э, спидометра. Вот я даже его специально вот так вот отрезал, чтобы визуально показать. Да, вот здесь он так стоит. И если по раме смотреть, он вот так торчит и тоже вмешался ноге. В общем, он снимается, ставится оглушка. Кто не в курсе, не надо ничего изобретать, не нужно никакие там вырезать. Выпили. поехали в магазин, 10 рублей оглушка стоит вот такая. Уже готовая. Забивается. все, И сразу появляется свободное место для установки пола. Там в пятку ничего не давит. Вот. Как-то так. Я прикупил чуть-чуть. Чтобы были. Чтобы каждый раз за ними не ездить. Вот. Что еще хочу сказать. Если кому-то что-то надо, Напишите мне лично, номер телефона, знаете где мой. Ватсап, Telegram, я всегда на связи. Написали, Саня, покажи как, подскажи как, сделать так. может Мне, допустим, совет дать вот так вот. Да? Что вы там, я не пойму, комментарий, сидеть пальцами печатать. Проще в режиме реального времени решать все эти вопросы. Вот. Ну, видос, конечно, да, этот ни о чем. Но, тем не менее, для информации. Больше, наверное, для информации. Добавляйтесь в группу самодельщиков. Ссылка также в описании. Мы в Телеграм. В общем, на этом, пожалуй, наверное, и все. Мужики, еще раз повторюсь. Если что-то нужно конкретно, ну, возможно, это уже было снято, рассказано и показано. Не стесняйтесь, заходите и смотрите. Все, всем пока. С вами был Санек. Как говорится, до новых встреч.